Сегодня мы прибыли на объект, Александрийский парк, там, где мы сажали газончик, и смотрите, какой он ровненький, аккуратненький, зашедший, очень ровно, без проплешен, совершенно одинаково, смотрите, как качественно все зашло, как он ровненько весь. Здесь уже собачка, правда, потопталась. Но все остальное. Вот елочка отсюда. Сосенку пересадили сюда. Все остальное ровненько. Вот так, аккуратненько. Сейчас еще пройду, сниму с фасада, чтобы было видно. И теперь то, где мы делали вот склончик тоже мы его плотно просели вот он здесь чуть-чуть видимо из-за дождей потек немного а еще работали устанавливали заборы из-за этого он потек его немножко продавили вот и вот здесь тоже надо будет немножко посеять а так в остальном везде даже в местах вроде бы скрытых для глаз все сделали очень аккуратно. И какая густая, хорошая зеленая травка. Газончик великолепный. Так мы работаем на участках любого размера. Обращайтесь к нам, получите такой же великолепный газон. Будете радоваться, наслаждаться прекрасным газоном на своем участке. вот пришла третья машина с землей земля прекрасная как мы видим просто сплошной чернозем великолепно вот рекомендую всем стареть она и жирненькая черная без сорняков, очень качественная земля вот под такой вот такой такая земля под газончик самое то работа у нас продолжается Значит, вот уже виден склон мы его выровняли здесь уже землю все практически почистили все уже подобрали. не хватает правда, тут полтора куба примерно да но мы сейчас постараемся аккуратно вывести вот уровень вот он. поймали все, выводим. Здесь земля просядет сантиметров на 5-7, поэтому будем потом подсыпать, наверное, в следующем году. А сейчас пока выводим вот в идеал. Следующим участком может быть ваш. Обращайтесь к нам. Телефон прежний 904-2440. Компания Огородов.